Приветствую тебя дорогой зритель, а также подписчик моего канала. Сегодня мы за 5 минут установим и обновим наш навигатор Navitel с популярной оффлайн GPS-навигацией с подробными картами 67 стран мира. Navitel навигатор версии 9.13.73 это точная оффлайн GPS-навигация, актуальные онлайн-сервисы и подробные карты 67 стран и территорий мира. И это бесплатно. Карты будут обновленные 2022 года, апрель месяц. А перед началом этого видео прошу вас, пожалуйста, поставить лайк авансом, подписаться на канал и поделиться этим видео с другим, ну а мы стартуем. Что нам для этого надо? Первое – перейти по ссылке, которая в описании. Переходим и скачиваем файл навигатора на Navitel. После скачивания файла навигатора на Vitel мы заходим и скачиваем в Play Market программу RAR. В принципе почти все готово. Открываем приложение RAR. Заходим в папку куда скачивали файл с навигатором на Vitel. Нажимаем ⁇ Установить ⁇ даем все разрешения, и мы уже почти у цели. Если раньше был установлен навигатор на Vitel, то старую версию мы удаляем. После установки навигатора на Vitel мы запускаем его. Даем все разрешения. Дай на Vitel навигатор при первом запуске может выкинуть. Но не надо сразу паниковать. Заходим еще раз. Когда все успешно зашло, дали разрешение на местоположение, мы покидаем навигатор на Vitel, закрывая его. Возвращаемся к ссылке, которая в описании, и скачиваем файл с картами. Ну вот, подходим к последнему шагу, выбираем страну, которая нам надо, и в обязательном порядке скачиваем обзорную карту. После выбора страны мы скачиваем карту. После скачивания карты и обзорные карты, мы заходим в ту папку, где мы сохраняли ее. После того, как мы нашли сохраненные файлы, обзорные карты и карты, которые нам надо было, мы берем и выделяем. Далее нажимаем Копировать и переносим во внутреннюю память папку наверху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 I'm the one who's always sorry the conclusion even though i offer all of the solutions i wish you loved me like i love you it's stupid when i'm alone with you i never feel lucid